Поседающий на серебряном престоле Подозвал его, подойди-ка поближе сюда Я досконально знаю все от начала до конца На весы положены поступки, мысли, слова Соделанные в тайне проступки Противостоянно под комада до крови Преданным остался мне подолгу, увы, не по любви Тихо ненавидя беззакония, про матерей и про отцов Уподобился полю, заполненному плодовитыми деревьями Сплошь и рядом окруженными сворами сорняков Как хотели, так и жили про родителей Немало наломали дров Опилки а попали по родословному дереву в кровь Фундамент закладывался первые пять лет Речь идет не про песок и цемент если пацана воспитала женщина, в его сознании взята за норму без отцовщина. По пациенту говорят о его лекаре, какие на витрине хлеба, такие были пекари. По пациенту говорят о его лекаре, какие на витрине хлеба, такие были пекари. Гражданского брака, заманчивые сети, расставлены повсюду по планете, лозунги, иллюзии, свободы. Спешите жить по пухоте души, лучшие годы. Примерно по такому принципу Мавроди Расставил капканы в эру перестройки Среди наивного простого народа Пирамида с тремя заглавными буквами М На плаву была два года Она а гражданский брак и по сегодня лихая охота Поэтому одни становятся монахами, другие психами Не отсюда ли стремление быть великими? Не потому ли здоровые чувствуют себя коллегами? По пациенту говорят о лекаре, какие на витрине хлеба такие были и пекари. По пациенту говорят о его лекаре, какие на витрине хлеба такие были и пекари. По пациенту говорят о лекаре, какие на витрине хлеба такие были и пекари. Какие на витрине хлеба такие были и пекари.